Так, секунду, ай-яй-яй, блин, да что ж такое, прям жопа, прям назад, нифига, вы видели, что с рукой, а? Тадам, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в грин. Хелл. Это поистине жесткий выживач, особенно если играть на самом жестком уровне сложности. Давайте врубим одиночную игру и посмотрим, что же это у нас за зеленый а, ад-то такой. Игрушечка вышла в 2019 году. До этого момента у меня не было возможности в нее поиграть. Но теперь братишка Скрэйч подсобрал себе помощнее немножечко компьютер свой, да, и джунгли, конечно же, его а, зовут. Давайте вот на таком уровне Уровни сложности мы и попробуем. А, начнем новую игру и сделаем специально для тебя, мой дорогой зритель, первый взгляд и совершенно новый обзор на геймплей и возможности этой игрушечки. Ну а ты для себя сделаешь выводы, стоит ли играть в эту игру в 2021 и так далее году или же нет. Ну а мы начинаем. Так, у нас значит ситуация такая, двое оказались на непонятном острове. Мужичок, то есть я главный герой Сейчас веду диалог вот с той вот дамочкой Которая стоит возле лодочки Вот там вот вдалеке И она мне что-то а, говорит Ну что ж, давайте ей ответим, что я могу сказать Да, мне предлагают нажать на Т, чтобы воспользоваться рацией И я говорю этой девочке Можешь подниматься? Давай, поднимайся, девочка Слушай, иди без меня Мне нужно найти кое-что в рюкзаке В смысле найти в рюкзаке? Как же? Мы же с тобой вдвоем это все замутили Давай вдвоем и будем двигаться дальше Но она не хочет, как видите, двигаться дальше Дальше что-то у нее там случилось, и она, а, она предлагает мне остаться. Думаю, ты просто хочешь спать, отвечаю я ей. Да в самом деле, ребятки, захотела здесь поспать она днем, знаете, в джунглях, на жаре, среди вот этой агрессивной среды, да, вокруг нас. Ну что ж, от тебя ничего. Ну ладно, догонишь тогда, да-да-да, этот путь ведет к тому каньону. Я, наверное, уже пойду тогда потихонечку разведаю обстановочку. Ага, говорит, я знаю. Так, ну что ж, друзья, начинаем играть в Грин Вот такой вот у нас, значит, мир. А вот такие у нас джунгли. Как у нас по описанию игры Это джунгли реки Амазонки Я так понимаю, да смотрите какая зеленая Интересная у нас речка из которой, В которой явно нельзя ни купаться ни из нее пить, тем более а, Ну что ж, друзья, начинаем выживать Начинаем потихонечку думать Что здесь и а, к чему Да, Игра мне подсказывает, что нажмите Для передвижения такие клавиши Все легко и просто О, Взаимодействие, друзья, можно как в любых выживалочках У нас с окружением, то есть подбирать любые камушки Также их выбрасывать Да, я так понимаю а можно, кстати, открыть дополнительное меню и поднять, да, и открыть еще варианты для взаимодействия с этими камнями Так, на правую кнопку мыши это у нас все делается Поднять, добыть, что именно добыть, не понял я Ага, мы разобрали камень на маленькие камушки, я так понимаю, или как? Ну да ладненько, ну что ж, давайте двигаться дальше Мне было предложено а, идти первому Да, так как у нас дамочка решила там поспать Да, вижу, что она там что-то разбирает Что-то у нее в другая поза встала Смотрите, какая сексапильная Ну да ладненько, пойдемте, ребят, а, исследуем уже а, Мне нужно найти лагерь, видите, вот там в правом верхнем углу задача Мне нужно срочно с ней разобраться По пути можем подобрать некоторые камушки Ресурсы нам всегда пригодятся в нашем путешествии Так... Найдите лагерь и открыть новый диалог. Ты привязала? Лодочку-то нет? Да, Си, это типа да. Ну, молодец. Джейк, я знаю, что это прозвучит глупо, учитывая все обстоятельства. Но я рада, что мы сюда... Вернулись. Что это было? Кто это такой? Это что за зверь странный? Смотрите, хвост какой-то. Змея, походу, нет? а согласен. Тут так красиво. Да-да-да, красиво. Я ж чуть кирпичение отложил, когда увидел этот хвост, да, шевелящийся в кустах. но ну, нельзя забывать, зачем мы здесь? Знаю-знаю, говорит нам девочка. Зачем уже мы здесь? Мне прям самому интересно было узнать. Как только обустроимся, сразу же пойду в деревню я Ябахака странное, интересное, короче, название у деревни. Я Бахака. Я бы ее назвал как-нибудь по-другому, ну да ладно. On, так, давай, будем, будем work решать work проблемы по мере их We're выступления. Ты прекрасная переводчица. И если кто-то и сможет с, с ними поговорить, так And это you. ты. Правильно, все разговоры должна вести баба. Мужик тоже стоять в уголке и просто поддакивать, да, кивая головой. Хм, хорошо, что у меня есть под рукой что-то там. Ну ладно, я так понимаю, мы уже нашли наш лагерь. И давай посмотрим, что же у нас есть в этом а, лагере. Как-то бегает наш человечек медленно. Да, я думаю, что бег пока еще мне не завезли сюда. У нас все-таки вступление. И бегать наш персонаж вообще никак не может. Мы просто ходим как больные. Так, ну ладненько. Связаться с Мией. А, снова пред предлагает мне связаться. Ну давай, ну давай свяжемся. Так, я нашел палатку. Апорт. Okay. Все в порядке. Right. Она говорит мне. Удерживайте, чтобы ответить. Все нормально, ну не при, ну не пятизвездочный отель. Прос... Просторный интерьер, роскошные койки, не предел мечтаний, а еще тут земляной а, пол. Я не вижу палатки, но ну, вот какая-то часть палатки уже, я вижу, стоит. Так понимаю, работы здесь еще до вечера. Отлично работают, кажется, есть все, что нам нужно. Это что-то за коробки такие... Перфекто, говорит нам девочка, и мы потихонечку осваиваемся. Да, друзья, Грин встречает нас достаточно тепло, да, пока что. Пока что дела идут хорошо. Well, У нас день второй. Что ж, на этом все. Помнишь, что это I значит? Да, я помню наш уговор. Но может you быть you тебе, может быть нам стоит все еще раз обдумать? Sure не уверен, что тебе all. стоит туда идти hey. одной. Карино, you know, ты же знаешь, this. что так надо, so иначе они не заговорят. Кто это они? Не беспокойся, все будет в порядке, а ты пока соберешь дрова. Устроим романтический ужин. Эй, стоп, почему это я дров, дрова собирать? Иди давай, поднимай свою волосатую, может быть, не очень, пятую точку и набери, пожалуйста, дров. А я, может, вместо тебя полежу? Не хочет она, смотрите, ходить за дровами. Ишь, что, вздумала мужику подавать такие поручения. Иди, говорит, дров собери мне, костер разведи. Ни хрена себе, оборзевшая девочка. Мила, не забудь подготовить костер, говорит она нам. Ну что ж, друзья, нам ничего не остается делать, как просто... Повиноваться слепо приказом этой женщины. Ой, какие-то интересные картиночки. Да, кстати, можно почитать, если хотите, ребят. «Млекопитающие тропических лесов. Безобидные, несмотря на всю свою опасность. Этот лес хранит в себе столько прекрасного. Множество мелких млекопитающих служит источником пропитания для местных жителей. Богатые протеинными жирами, они отлично дополняют диету из фруктов и овощей». Да, если, ребят, интересно, можно это будет все почитать здесь, какие-то у нас записочки, здесь у нас диктофончик, да, и так далее. Ладно, я, ребят, пойду все-таки займусь делом уже, мне необходимо выбрать место для костра. Ну вот я понимаю, вот это место вообще идеально просто подходит, тут у нас и палочки для костра есть, мачете даже, нифига себе! Это мне определенно пригодится. Так, ну что, ребят, для костра ну, и, и руководствуемся чисто интуицией, да, как, и, и логикой, как нужно делать костер. Нам нужно побольше палок, нам нужно побольше веточек. Давайте возьмем, срубим какое-нибудь дерево. Кстати, да, ребят, взаимодействие с окружением здесь вот такое примерно. То есть мы можем рубить деревья, забирать вот эти палочки, да, мелкие палочки. Кстати, мелкие палочки не берутся, пока у нас в руке. Большая палка. ммм, хм, очень странно. Ладненько, пойдем все соберем. Где тут в кустах мелкие палки где-то валялись? И что говорит, а создай, пожалуйста, костер. А я тут пока полежу. Вот охреневшая девчонка. Не могу никак угомониться. Так, палочки мы собрали. И что нам нужно сделать? Удержите C, чтобы открыть колесо действий. Выберите записную книжку, затем выберите раздел костер. Так, ну давайте попробуем, ребятки, создать простой костер. А, малый огонь. А как он создается? Короткая палка. 6 штук. И обычных палок 8 uh, штук. Мне кажется, надо заказать, наверное, все это дело. Да, ребят, можно просто вот так вот через справочник заказать костер. И давайте пост поставим его где-нибудь вот здесь. Да, при создании костра нам сразу подсказывают, что нам надо. Милый, я не могу найти пару сумок. Ты уверен, что все привез? Хм, в смысле? Все вроде было на месте. Еще одно мачете. Нифига вот тут мачете yeah, сколько. Да, все, что принесли What? носильщики. А что, чего-то не you хватает? Спрашиваю я ее. Кажется, да. Yet. Что же, интересно, uh, не хватает? Так как-то надо эту палку, наверное, добыть из нее что-нибудь. Давай разломаем. Сейчас мы разломаем. Так, палочек побольше мы сделаем. Точнее, палочек поменьше. Короткие нам нужны палки. Блин, вот это задача. А чтобы развести костер, столько надо делать сделать. Я просто в шоке. Да, ребят, это же выживалочка на самом деле хардовая. И я сейчас играю на обычном уровне сложности Я не представляю, что здесь будет на самом сложном уровне сложности Это, наверное, просто трэш какой-то Так, берем еще одну большую палочку Насколько я знаю, вот эти большие палочки можно разделывать, да Так, кладем И как же ее разделать? Добыть, друзья, нужно просто добыть Наш персонаж ее разбирает и получает еще больше всяких компонентов Так, давайте найдем, где у нас рюкзачок находится Что-то я не пойму А где рюкзачок наш? Значит, открывается рюкзак. Ага, на ТАП у нас открывается рюкзак. Замечательно. Вот столько мы палок, друзья, набрали. Кстати, можно добывать, именно разбирать палки прямо из своего рюкзака на кучу коротких палок. Да, как раз-таки это сейчас нам и нужно. Давай еще добудем немножечко коротких палочек. Да, не спешите бежать в лес, рубить все деревья подряд, искать короткие палки. Вы можете просто-напросто разделать те, что у вас есть уже в рюкзаке. Ну и собираем костер. А Еще одна короткая палка осталась. Да, блин, да что ж ты будешь делать? Так где короткие палки? Тут по-любому должны быть в кустах где-то... О, нашел. Отлично. Должна, по идее, тема костра не затягиваться слишком надолго. А, и обычно еще нам нужны палки. Да что ж ты, блин, будешь делать-то, а? Сколько же надо палок на костер? Давайте завалим еще одно дерево. Мачета-то у меня не вечная. Смотрите, ломается инструмент наш. Вот там в правом нижнем углу экрана есть состояние экрана, да-да-да, есть состояние нашего инструмента и по истечении этого кругляшочка наш инструмент, я так понимаю, ломается так, да надо еще палок, срочно давай разделаем вот эту дубину и добудем еще немножечко палочек эх, как все-таки здесь пока что все хорошо, дела идут нормально доделываем наш да как так-то, а? как так, друзья да что ж ты будешь делать где еще палки может быть все-таки я одну-то штучку в лесу найду, нет короткая палка по-любому где-то должна валяться нормальная палка. Я тут иначе так всю флору загублю нахрен к чертям собачьим. Где палочка? Алло. Покажите мне... Это что такое было? Лиана? Черт возьми, лиана, друзья? Нифига себе. Наверное, из этой лианы можно что-то сделать тоже стоящее. Давайте-ка соберем на всякий случай. Отличненько. такая а это дерево можно завалить, мачета? Ни хрена. друзья. Не получится у вас все подряд деревья валить с помощью мачета. Так, это что такое? Ух, ничего себе. Птичье гнездо. Давайте возьмем, да, кстати, можно взять птичье гнездо, не знаю только для чего оно нужно, ну, раз его можно взять, значит его надо взять. Так, давайте-ка мы сейчас попробуем, так, а что такое, если уничтожить пень, дерево уже не вырастет, вы поняли, да, в чем прикол, друзья? Не уничтожайте пеньки до самого конца, иначе здесь не вырастет уже ничего, поэтому мы этот пенечек оставляем, он нам, конечно же, пригодится. Давайте зарубим все-таки еще одну вот такую вот лисинку небольшую. Так, небольшая кучка листьев. Это я из чего добыл. А, вот эти кусты, кстати, тоже можно рубить. Нифига себе. Не знал, не знал. Кстати, когда вот эти кусты рубим, вот, нам добавляются листья в наш инвентарь. И где они, интересно, хранятся? И для чего они нужны? Эффект употребления неизвестно. Ладно, не будем, ребятки, есть всякую дичь пока что, пока мы не исследуем. Но я лично ума не приложу пока что, как это все дело Исследовать. Ну, а мы продолжаем рубить деревья. Так, вот оно. Это бревно целое. Ничего себе. Еще одно бревно. Нифига себе. А вот, пожалуйста, и длинная палка. А вот и обычная палка. Как же я не заметил? Они же вроде здесь были. А я целое дерево завалил. Ладненько, ребятки. Что сделано, как говорится? Что сделано? Доделаем уже наш костерочек и продолжаем, like как говорится, дальше выживать. Yeah. Кажется, все готово. Yeah. Мимо. Yeah. Мимо можешь принести зажигалку. Помнишь, я говорила, что не могу найти кое-какое снаряжение? Ты шучишь, что ли, Мия? Серьезно? Зажигалки не будет? Только не говори, черт возьми. Только не говори. Да, ребятки, уже первые проблемы. У нас нет огня. Вы представляете, да? Масштаб проблемы. У нас нет огня, мы находимся в джунглях. А огонь нам нужен для того, чтобы хотя бы разогреть какую-то еду. Придется тебе разжигать костер по старинке. И как же ну, я это не сделаю? Не лучшее начало экспедиции, говорит наш чувачок. Я с ним полностью согласен в этом. Так, в записную книжку добавлен новый рецепт. Нажмите на N, чтобы открыть ее и, под... и выберите раздел изготовления а, предметов. Давайте посмотрим, что у нас там а, имеется. Вот, ручная дрель. Сразу же нам предлагают сделать. А как ее сделать? Палка или доска? Короткая палка. Но тут, в принципе, понятно. Маленькая палка в большую палку. И получается у нас... А, и получается у нас ручная дрель. Да, я понимаю, это штуковина, которая потребуется для разжигания нашего костра. Ну что ж, давайте попробуем ее создать. А, есть у нас обычная палка, но мне нужна еще короткая. Где же ее найти? Где-то вот тут вот у меня было несколько палочек. Вот, все, этого должно хватить. Давайте попробуем еще разочек создадим. Так, а рюкзачок, рюкзачок создания. Так, создание здесь выглядит следующим образом. Нам нужно перетаскивать или же так, а как можно побыстрее? А побыстрее, друзья, нельзя Мы просто берем в руку и перетаскиваем на вот этот вот камень изготовления Одну палочку, вторую палочку И нам предлагают изготовить Да, нажимаем на изготовить И что же мы их сейчас увидим? Есть такое дело, друзья, есть Мы приготовили ручную дрель а, Прочность у нее 15, понятно Ну и давайте попробуем ей воспользоваться Как ей воспользоваться? Давайте нажмем использовать Так, используем, друзья, ручную дрель Не понял, что это было сейчас? Не хватает сил, чтобы разжечь... В смысле не хватает сил, чтобы разжечь костер? Я что, совсем без сил, что ли, остался? Где я все силы то растерял? Так, давайте еще разочек. Используйте инструмент для создания уголька. Ага, можно, кстати, вот сюда вот прям подойти и использовать. А на что надо использовать? Не пойму. Правую кнопку мыши. Ага, подожди-ка, подожди-ка. Правую кнопку мыши. Выберите пункт "Использовать" меню инструмента для розжига. Не, по... не понял я, друзья. Так, ага, понял. Давайте-ка мы сейчас все-таки выберем в рюкзаке. А, нашу с вами Так, не руби костер, не руби рано еще Правую кнопку мыши Опять мы рубим костер, друзья Что-то пошло а, не по плану Так, достаем ручную дрель Используем ее И начинаем добывать Добывать огонь Не понял, что это было сейчас Почему наш персонаж не может ничего сделать Так, ПКМ Нажимаем ПКМ и не получается Так, а может быть все-таки на костер навести? Ручная дрель нет, мы просто ее выкладываем таким образом. А может быть вот сюда? Нет, тоже нельзя. Так, ага, птичье гнездо, может быть, сюда подложить? Тоже нет. Так, ну что ж, давайте еще раз используем. Все-таки постараемся сейчас сделать это. Да, ага, с, с открытым рюкзаком, что ли, надо быть? Ладненько, понял. Ну что ж, давайте попробуем перетащить из, из рюкзака в ячейку инструмента для розжига, для розжига птичье гнездо, волокна или сухие листья, чтобы разжечь Огонь, вот оно что, сухие листья тоже подойдут, это мокрые у нас листья, они не подойдут Давайте тогда попробуем, а, перенесем птичье а, гнездо Ага, вот сюда вот, друзья, надо, о, процесс пошел, давай, давай, родной, 3-3-3 три, три, три. Только руки не сотри, Чем мы типа добыли, огонь? О, смотрите, у нас в руках огонь уже дымится Так, ну что ж, давайте попробуем положить вот сюда вот, да, так, на Е на е друзья на е вот он друзья огонь друзья я просто в шоке представляете сколько трудов надо чтобы разжечь простой огонь я наверное минут пять корпел, да, чтобы его разжечь но у меня друзья все-таки получилось ты о чем ты кажется такой спокойный я и есть спокойно не знаю как это объяснить но здесь я чувствую себя в безопасности а там нет ну oh, и, ну не знаю, тут ягуары, ядовитые пауки змеи. Не говоря уже о скорпионах, даже муравьи тут кусают чертовски больно. Офигеть. Вот мы попали, ты прав. И все же, у нас есть шанс добиться чего-то большего. И изменить мир к лучшему. Дома нам оставалось только сидеть и ждать. Поэтому я предпочитаю природу. Хм, знаешь, я тоже предпочитаю природу. А Удерживайте, чтобы ответить. Я люблю тебя, я буду скучать, ты права, да, я, ты права, конечно же ты права, я надеюсь на лучшее, черт, если где-то есть ответы, то только именно в этом, в этом лесу, друзья. В этот раз нужно быть чрезвычайно внимательными, видимо в прошлый раз я что-то упустил, в прошлый раз ты собирал общие сведения, в этот раз у нас есть четкая цель. И все же, я немного переживаю по поводу твоей встречи с Ябахака. Все будет в порядке. Я должна пойти одна. Мы оба знаем, что иначе ничего не выйдет. К тому же, ты им не очень-то понравился. Они не жалуют чужаков. Обстреляли военный вертолет из луков. Хфигеть, куда мы попали вообще? Они ни в чем не виноваты. С тех пор, как ты опубликовал свою книгу, их потихоньку, им по проходу нет от журналистов, ученых и врачей. Всемирный альянс здравоохранения разбил медицинский лагерь и, скорее всего, проводил исследования, нарушая тем самым все табу племени. Но я смогу их убедить. Я должна. Ладно, надеюсь, друзья, что так оно и будет, что наша девочка убедит этих парней, и мы все-таки добудем какие-то ценные сведения. Но я лично... Думаю, что это все а, впустую. Так, ну что ж, продолжаем, ребятки, выживание. У нас Грин игрушечка сочная достаточно, выглядит, ребятки, она обалденно, я вам так скажу, да. А, присутствие здесь прям такие, как будто мы реально в джунглях находимся. Вы посмотрите на графоне, как здесь все выполнено и так далее. Мне она нравится, и первые впечатления мои уже... Положительные, да Ну, я, если честно, являюсь ярым фанатом выживалок Поэтому понятно, почему у меня впечатление положительное Не знаю, друзья, как у вас Но мне игрушечка определенно нравится Я бы, я бы наверное, по на, на нее запилил несколько стримчанских и попроходил Ну что ж, давайте, поехали дальше Что нам надо сделать, не пойму Мы что-то проснулись Давайте посмотрим Записка Так, что тут написано? Прочитаем Я в деревне, свяжись со мной по рации, как проснешься Я оставил тебе подарок Люблю Мия Что за подарочек? Давай посмотрим. Давайте с ней свяжемся сначала. Мия! Hello. Ты где Mia? там? Че там, как у тебя? Hey, Привет, Соня. Проснулся наконец? Ну, как бы да. Поспал так нормально я. Где ты? Где же ты? Куда ты делаешь? Недалеко от деревни. От какой Remember, деревни? Помни, если ты увидишь тотем, то дальше не ходи. Further. Они служат предупреждениями. Черт, мокро на улице. Know, Промочил ноги знаю знаю я прочла твою книгу well, ну я надеялся together. что мы позавтракаем. я просто удивлен вот и все признает ты думал я забыл о твоем дне рождения так но нет, не забыла. В смысле? У меня сегодня день рождения. Happy birthday to you, друзья. Черт возьми, поздравьте. У моего парня сегодня день рождения забрать подарок со стола. И что же там за подарок-то такой? Давай посмотрим. Давай-ка глянем, что эта девчоночка припасла для нас. Где? Не вижу. Где на столе? На каком столе? На этом столе? На этом столе? На каком столе? Вот стол. О! Вот это что ли подарок? Ну-ка, часы какие-то. Ну-ка, давай посмотрим. Что это за девайс такой интересный? Опа! Что за watch? Смотрите, как интересно смотрится, да, осматриваем, смотрим, что за часики такие, как их посмотреть? Exactly Это как I раз wanted. то, что And мне нужно, черт побери, у них даже есть что-то там, и сканер микроэлементов, проверь, все ли They тебе know, хватает, мы тут всего need. несколько дней, но they're стресс может need. здорово измотать. Понимаю, понимаю, надо срочно ознакомиться с этим девайсиком, удерживайте F, чтобы взглянуть на смарт-вотч и ознакомиться со статусом своих базовых потребностей. Что там у нас за девайсик такой? Оу, ни хрена себе, а ты посмотри на это, я не знаю, что в таких джунглях может э, находиться такая ерундовина. Так, ну что ж, смотрим, что у нас имеется, какие-то странные значки, вы что-то понимаете? Я лично нет, друзья, объясните, пожалуйста, или в комментах, или где-нибудь еще, что... Что такое означают вот эти вот значки? Ну, вода-то, я понял, что вода. Там у нас зеленое что-то. Это может быть яд отравление какое-то, не знаю. Что-то желтое, красное. Не пойму, ребятки. Надо разбираться. А, так, так, так. А что еще можно с этими часиками сделать? Ну, в принципе, ознакомлен, что. Ознакомлен. Обыскать палатку в поисках съесного. Блин, есть хочу. Есть хочу. Где же по... Опачки, батончик. Нормалек. Давайте-ка срочненько заточим. Этот батончик. Где он? Еда, еда, срочно еда, я люблю тебя. Так, съели мы батончик и смотрим еще разочек. О, все показатели у нас на максимуме, я так понимаю. Все, мы восстановили. Связаться с Мия. Ну что ж, давай, я отдохнувший и сытый. Oh, Готов действовать, черт возьми. Куда нам выходить-то? Я уже запарился на этом месте сидеть. Отлично, следи, чтобы так было всегда. Твой мозг должен работать на пределе твоих возможностей. Но он, в принципе, всегда так работает. Постараюсь Have не пренебрегать им оси и как ожидалось, они не хотят со мной разговаривать, ведут себя так, как будто меня здесь нет. Куда же она вообще? Куда ее вообще понесло? Я не пойму, почему она одна пошла, почему она меня не подождала? Мне придется доказать, что ты одна из них. Это как в аватаре, да? То есть докажи, что ты один из них, а потом они начнут с тобой общаться. М -м -м, хорошо, думаю, ты прав. Буду спать на краю деревни, есть только что смогу а, найти. Удержите, чтобы ответить. А, какая то смелая. Давай, Just будь осторожна там, это, careful. не геройствуй сильно, да-да-да, и не выпендривайся самое главное. Хорошо, но раз уж я собираюсь стать одной из них, то мы не сможем часто разговаривать то есть что и ты хочешь сказать технологии. я останусь без женской теплоты надолго если что-то пойдет не по плану я уйду из деревни и свяжусь с тобой по рации а до тех пор можешь считать что все в порядке и не беспокоиться обо мне хм, ладно сосредоточимся на нашей цели ну что ж ребят пойду на, на рыбалку тогда да я сейчас на, на, на, накопаю червяков пойду на рыбалку да займусь тут самыми такими необходимыми делами просто-напросто оттянусь по полной смотреть пробковую доску. Где эта пробковая доска находится? Пойдем посмотрим. Нам новая цель была дана. Какая еще пробковая доска? Вот эта? Да вроде бы нет. Вроде бы не это. Где-то еще есть какая-то пробковая доска? Не пойму. Вот эта доска? Так, записка. Это что у нас такое? Давай прочитаем. Листья табака отлично вытягивают яд из ран, но могут ли они помочь от чего-нибудь еще? Я заметил табак в северной части лагеря, чтобы найти его, нужно лишь забраться на камень Там хорошее место для начала Я думаю, что я на правильном пути, пойти на север и найти табачное дерево Так, ладненько, принято понято, а что со мной такое? Я, видимо, у меня какой-то недуг образовался А так, где север, кстати говоря, да И как вообще определить, где север? Так, не понял, я только что сделал уникальное открытие Так, 14.00 по времени У нас понедельник, 11 января Ни хрена, вы, вы поняли, да, сейчас январь Сейчас, друзья, январь У нас морозы лютые, да, знаете, в России А здесь январь, смотрите, дождливая, жаркая погода Я просто в шоке Так, смотрим дальше Это что у нас такое, 34 Это что у нас, 34, 28, 34, не пойму Это, видимо, координаты Компас, друзья, есть, офигеть есть, значит, индикатор моего состояния, есть, значит, часики и есть здесь компас на наших вот этих вот часиках интересных. Ну что ж, круто, идем на север, как нам и сказано. Нам нужно, ребята, сходить сейчас за табачным деревом, найти кое-какое растение, которое нам поможет в дальнейшем выживании. Так, куда? Наверное, сюда надо. Да, интуиция мне подсказывает, что мне нужно вот по этой веревочке взобраться. Ну что ж, полезли. Как мы тут это можем делать? Карабкается он прям как в Форесте, да, кто играл в эту игрушечку, да, то есть там тоже по веревочке мы карабкаемся очень медленно. Так, секунду, ай-яй-яй, блин, да что ж такое, прям жопа, прям назад, нифига, вы видели, что с рукой, а? Что с рукой сделал, блин, больно, а? Как это могло произойти? Мы же все вроде крепили. Мия, я знаю, know, ты не I'm должна звонить, call, но у меня тут трос оборвался, и я упал down с down добрых 10 метров. Feet. В смысле с 10, тут же нет 10 метров. Тут максимум метра 3-4. Sure. Не уверен. Погоди, отойду, чтобы они тебя не услышали. Дай знать, как осмотришься. Что-то реально, блин. Как же так можно было, чувак? Надо же смотреть. Надо было подергать сначала за трос как следует. А я сразу же запрыгнул и полез. Так, ладно, удерживайте C, чтобы открыть круговое меню. И выберите А, смотреть свое бренное тленное тело. Так, ну что ж, где у нас осмотреть? Ага, вот вижу осмотреть. Итак, смотрим на руку. Все вроде бы в порядке. Смотрим на ногу. Вроде все нормально. Так, на другую ногу. Интересно, ребят, система осматривания персонаж на самом деле. Тоже вроде все в порядке. И смотрим на а, правую руку. Ох ты ж, ёпперный театр, как же меня покоцало-то, а. Вы посмотрите, какие раны. Да, я думаю, если так это оставить, то ничем хорошим это все не закончится. Ну что ж, давайте свяжемся с нашей девочкой и попросим у нее помощи. Это просто царапина. Все хорошо. Кости целы, отделался царапинами и синяками. Нечем беспокоиться. Действительно хорошо, что кости целы. В джунглях каждый порез может предоставлять угрозу. Обработай немедленно. Помнишь, как это делается? Что-то я не припомню, на самом деле, как это делается. Не, не помню, расскажи. Расскажи, я, я что-то не помню, помню, как у нас тут обрабатываются раны. Поищи малинерию. Она имеет длинные листы, без узоров и окружена желтыми цветами. Так, малинерию? Okay. Хорошо, поищу. Ты. Желтыми цветами. У тебя в записной книжке позвони, как обработаешь Рано. Ну, я, похоже, уже нашел Да, вот это вот более-менее похоже а, На эту мулинерию, да, зеленые листья И желтые цветочки Так, как же ее добыть-то? Давай попробуем с помощью мачета Раз, два, отлично Сделать повязку Да, друзья, все правильно пока что у нас Все правильно, идем, как говорится По определенному сценарию Где же у нас крафтовое меню? Давайте попробуем изготовить Эту самую повязочку Так, вот они, листья мулинерии что-то я все сразу что-ли переложил, не понял. Надо по одному, наверное. Смотрите, ребят, если мы положим сразу несколько листьев, у нас нельзя изготовить ничего. Если же у нас один листочек в меню крафта, то тогда все по плану, мы можем сделать тот самый листик малинерии. Так, ну что ж, давайте попробуем осмотримся еще разочек осмотреться. Как же нам наложить повязку-то, я не понял. Вот у нас место, и как же у нас, где у нас рюкзачок, вот так вот можно вызвать рюкзачела. И повязочку мы, наверное... О, просто, ребят, перетягиваем отсюда вот сюда эту повязочку. Все, отлично! Просто, ребятки, все и понятно. Хм, на самом деле, братишка Scratch немножко поиграл до этого видео в игру, и я, ребят, немножко еще понимаю, что и как делать, да, в этой игре. Ты же зритель, когда только впервые запустишь эту игру и если не посмотришь мой видос, то тебе будет гораздо сложнее вот этим всем оперировать. Я помню первый раз, когда играл, я вообще очень долго не мог разобраться, как даже мотать на руку вот эту вот повязочку. Так, ну все вроде сделано, давайте свяжемся с ней, готово, повязка закончена все готово nicely. как говорится да все сделано болит да ни хрена не болит так чуть немножко почесывается удерживайте чтобы ответить не не особо матччайны um, нытик что какой-то ничего не болит все нормально не переживай, это так сильно это я за тебя должен переживать убежала куда-то хрен знает куда теперь волнуйся тут за тебя живи как говорится без женской теплоты да столько непонятных дней обряд инициации со состоится через пару дней ну что ж, замечательно. Чем быстрее, тем лучше. Правда, некоторые старейшины против обряда. К счастью, мне удалось заручиться поддержкой вождя Квини. Почему они против? Думаю, думаю, в их рядах произошел раскол. Давно, еще до меня. Угу, Что-то как-то быстро у нас диалоги пошли, я не успеваю читать. Хороший же. Так быстрее, я же не, блин, не супермен, чтобы читать за 3 секунды. Иными словами, я бахака разделились на два лагерь типа добрые ебахака и злые ебахака мне ничего не угрожает говорю же все будет хорошо блин я когда-нибудь пойду уже нет из этой палаточки я думаю что когда-нибудь это произойдет опачки нежданчик 32 день сразу что там происходит странные голоса какие-то доносятся ты слышишь вставай чувак хорош ты мне нужен джейк прошу ответь что там происходит и я не понял ты мне нужен говорит что там такое так что там у тебя что, какие там проблемы? Мия, Мия не отвечает. Почему-то. Как быть? Как же быть-то? Я не понял. Что происходит? There? Черт побери, что там происходит? Да. Найти Мию. И как мы ее это сделаем? Так, секундочку, ребят. Заставочка. Пошел наш герой искать нашу с вами подружечку. Ринулся в дебри, в гущу этих джунглей Амазонки Нашел вот таким вот образом он лагерь Тихонечко подкрался Да, на цыпочках, буквально бесшумно И... Че-че-че такое? Слую, слышу, ребят, голоса Похоже, нас заметили Со скрытностью у нашего парня не все в порядке Нас быстро засекли И теперь нам приходится улепетывать Черт возьми, я сейчас ногу так подверну но нет, продолжаем бежать дальше Продолжаем ехать на заднице Черт, ты подложил что-нибудь себе под задницу ты Сейчас ты куча иголок, колючек будет в мягком месте Черт, побери, друзья И мы упали с вами прямо в воду Да, конечно же, приключение было не из легких Походу мы еще и головой ударились Игрил друзья, вот такой вот у нас зеленый а, а, достаточно хардовое такое начало, да Нас, ребятки, ждут большие приключения Это только лишь начало, да Нас игра готовила, до да, самым базовым азам Чтобы мы, как говорится, не терялись И чтобы мы знали, как делать базовые вещи Теперь начинается сама игра И вот с этого момента, ребятки, как следует Затяните пояса потуже, потому что Если вы в первый раз играете И не смотрели до этого никаких гайдов, ни обзоров То у вас реально серьезные проблемы и даже с справочник вам не поможет. Так, ну что ж, загрузочка тут у нас долго идет. Давай же загружайся, Алё! Эй, кто-то отвечает нам. Ой-ой-ой, вот я же долбанулся-то, а? Джейк, что там, черт возьми, происходит? Это я хотел у тебя спросить, чего у тебя происходит. Со мной это, блин, более-менее все в порядке. Я тут бежал, бежал и довернулся. Не добежал. И не доползу, походу, до рации. Я... Эх, силы закончились, ребятки. И силы на исходе, и кровоточат раны. А помирать так рано, друзья, так рано. Но не все потеряно. Наш герой очухается сейчас. Да, должен просто он очухаться, иначе смысл. Игра-то должна продолжаться. Выживание-то должно быть правильно. Ну что ж, очухались мы. Взялись за рацию. А там, прием. Алло. Мы ищем таланты. Есть кто-нибудь на связи? Алло. Давай попробуем. Мия. Мия, где ты, черт возьми? Наконец-то я очухался. Вроде со мной все в порядке. Даже здоровье у нас на полной. А, смотрите, шкала. Черт бы подрал эту рацию. Короче, друзья, начинается полноценное выживание. Проверь проверь цель в записной книжке. Открыть новый диалог. Эй, меня кто-нибудь слышит? Алло. Пытаемся дозвониться до каких-нибудь служб вообще. Может кто-нибудь нам поможет. Со мной случилось происшествие. Я не знаю, что там что происходит. Пожалуйста, Hello. помогите. Прием. Over. Короче, никто нам не отвечает. В записную книжку добавлена Фак. надпись «Фак», говорит наш персонаж. Да, он просто поражен. Давай посмотрим. Так, что случилось? Она позвонила мне из деревни индейцев, что ее так напугало. от чего я э, бежал? Ты бежал от туземцев. Проснись, найти помощь. Короче, ребятки, есть у нас здесь. Э, открылись нам доступные рецепты. Как видите, у нас здесь очень много всякого интересного. Можно с этим ознакомиться можно ознакомиться с тем, что делает табак Является противоядием Да, табак, друзья, является противоядием Если ты вдруг заразился Чем-то там и чувствуешь, что ты Отравился ядом, то тебе нужно искать Табак, ну и малинерия, ну и вообще, друзья Можно совсем ознакомиться И вот, кстати, друзья, подсказочка Это у нас орехи, лучший источник Для жиров, то есть мы понимаем теперь Что, -то, что означает зеленый индикатор на, нашем, на наших часах, это у нас Значит, индикатор жиров Плоды, это у нас, значит, индикатор углеводов Ну и, конечно же, индикатор Протеинов. Ну и тут у нас водичка. Я, ребятки, это все дело не знал, но справочник нам подсказывает, что все это можно сделать. Да, много можно чего здесь строить, каркасы всякие, можно, ребятки, здесь строить какие-то укрытия, кроваточки, каменная ловушка первая, я так понимаю, для каких-то мелких животных и так далее. Ну и, конечно же, Малый а, Огонь. Не так много, я бы сказал, нам дают на начальном этапе, но я думаю, для начального выживания этого будет достаточно. Ну и выживать, конечно же, более глобальным образом, мой дорогой зритель, да, мы будем в следующих своих видосиках. Ну а пока что, друзья, какие можно сделать выводы по поводу Грин Если честно, мне как фанату жанра выживаний, да, вот таких вот игрушечка очень даже заходит. Я и ставлю 9 из 10 возможных а, баллов. Почему не 10? Да потому что я ее не пощупал еще целиком и полностью. Вот когда пощупаю, возможно, оценочка моя изменится. А, Во-вторых, почему мне нравится Гринхелл? Потому что Графоний, друзья, вы посмотрите сами, какой здесь сочный Графоний. Да, для выживалки графони тоже, кстати говоря, решает, но... Особенно если она идет на реалистичном, вот на таком вот уровне. Ну и вообще, ребятки, геймдизайн, окружение, все на высоком уровне, поэтому, ребят, девяточка строгая, девяточка, поверь моему слову, если ты выживальщик, то игра тебе зайдет как никогда. Кстати... Ну и, конечно же, зритель, если ты хотел бы увидеть продолжение моего выживания да, в этой игре, то давай наберем хотя бы 100 лайков на эту игрушечку, и братишка Scratch исполнит обещанное и сделает серию прохождений по игрушечке Green Hell. А что ты, зритель, думаешь по поводу игрушечки Green Hell? Пожалуйста, напиши свое мнение в комментариях, и мы с тобой предметно пообщаемся на эту а, тему. Ну что ж, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся продолжение следует!